Доброго времени суток! Вы с любовью из моего домика в мире. Сегодня замечательный, замечательный день. 1 июня, это день, первый день лета. И сегодня праздник, день защиты детей. День наших любимых деток. Я хочу всех вас поздравить с этим праздником. Любите детей. Они очень нужны, без них скучно, без них неинтересно. Вот для чего же нам жить, если нет для наших детей. А вчера был выпускной вечер в садике. И детей выпускали в школу. С каким удовольствием и с каким настроением хорошим мы побывали на этом празднике всей семьей. Юлечка наша закончила ходить в садик и все впереди школа, школа но меня очень порадовало заключительное действие на этом мероприятии когда вышли, когда вышли родители мамы и они такой замечательный танец сделали в заключении пел папа Папа это мой сын, участвовал в этом мероприятии. Это было настолько трогательно для меня, скажем, нож, а для внучки, которая всем говорила, это мой папа, это мой папа, поют и танцует. Вот оно счастье. И счастье для ребенка, когда родители полностью готовы, когда родители готовы сделать все, чтобы его ребенок был. Ну, в данном случае было очень много, все мамы участвовали, но вот тут присоединился папа, и больше всех, конечно, тут хвалилась <свеческая> внучка Юля, что вот папа тут так зажигает и поет. Мое видео будет коротеньким, потому как я просто хотела сказать, что пусть у всех деток будут папы, будут мамы, пусть они будут счастливы. Конечно, пусть как родители будут этой бабушки и дедушки, это неотъемлемая часть нашей жизни. И чтобы ребенок вспоминал свое детство как праздник, как хорошее настроение, пусть они шалят, пусть они ведут себя не очень хорошо. Ну, что же делать? Это называется детство. Поэтому я всех поздравляю вас сегодня с праздником. С праздником День защиты детей. Будьте все живы, здоровы. Пусть у вас будет хорошее настроение. Пусть вас радуют дети. Всем вам счастья, добра, семейного благополучия. Вы были с любовью из моего домика в деревне. Мир вашему дому. That's the